Здравствуйте, с Вами в кои-то веки Владимир Чернов. На фоне всеобщей истерии по поводу военного положения, или, я бы сказал, такого себе гибридного военного положения, у меня вдруг возникло понимание истинного назначения этого закона. Вот смотрите, почему-то погоду у нас объявляют, в том числе и по Крыму, а военное положение почему-то нет. А не значит ли это, что приняв такой закон, Большинство депутатов признали де-факто, что Крым это не Украина. Не мог возразить, что Крым не подконтролен украинской власти. Как и те неподконтрольные часть территории Донецкой и Луганской областей. А военное положение объявлено на всю их территорию. Совпадение. Как говорил известный персонаж, не думаю. А думаю что истинной целью этого закона есть вовсе не срыв выборов или подтасовка электората, а попытка подготовки почвы для организации такой себе легитимной передачи Крыма Путину с подачи некоторых государственных деятелей Украины. И еще. Неужели до меня никто на этот ближайший на поверхности кричащий факт, никто из политиков не обратил внимания? Или все старательно молчат тряпочку? Спасибо за внимание и понимание. Давайте вместе помогать стране.